Человеческая жизнь. Мгновение в вечности. Мы живем. Исследуем. Любим. Страдаем. Мы искатели. Мечтатели. Творцы. Но что если... Мы нечто большее? Мозг – инструмент. Сознание – ключ. Самадхи – цель. В этом фильме мы покажем путь. Выбрать ли его, решит осознавший. Смотри полную версию фильма на YouTube-канале Романа Корловского. Ссылка в описании.